Всем привет, ребята! Сегодня у нас 3 октября блин, да? Да. октября уже, да. Погодка у нас такая мерзотная на улице. Испытываем прошивку, где была проблема с отключением вот этого дросселя при резких ускорениях. Причем это проявлялось на всех даже заводских прошивках в определенных условиях там э, при резком разгоне когда педаль не совсем прям в пол а чуть чуть меньше пола там 95 процентов должно быть менее 95 а на определенных оборотах в районе там пяти да где-то тысяч ну, что, э, 4 до 5 диапазон, ну 5 нет? там да где-то по логам я еще снимал это э, логи изучал э, получается отключение почему-то дросили. не знаю почему ну, данную мою проблему мы полностью решили на корню Такая же проблема возникала у многих людей на 1,6 роботах Они еще писали, не знаю, может на тюнячных прошивках, может быть и на стандартных Но ну, видео многие снимали, что идут на обгон Робот переключился, разгоняется, потом как-то упирается Но вот то, что у нас происходило, как бы отключение бросили. Да, вот, да, да. И при этом очень погано себя ощущаешь, что ты, ну... Никуда не деться, ты уже обходишь машину. Ну прям. да, вышел, а блин, да, не, не совсем понятно, что делать-то. Ну, в таких условиях надо либо педаль отпустить и рано, заново нажать, она работает, начинает, либо просто продавить ее <звук> до самого пола. Если до самого пола продавливаете, то, э, безусловно, откроется дроссель, потому что больше 95% <звук> это там, как бы, другой алгоритм начинает работать. Э, мы же сейчас, как бы, всю эту проблему решили, и вот эта проблема, которая была у меня, человек снимал видео, когда он ехал накатом на второй передаче с отпущенной педалью газа, но включенной передачей второй, у него начинались такие рывки, он касался педальки, у него сразу все нормализовалось, все нормально начинало ехать. Эту тему мы тоже сделали, и даже более чем, теперь не то, что там вообще никаких подергиваний нету, там совсем ничего нет ну то есть она просто катится а, плюс а, с, а, этими ну вот то что мы сейчас исправили а, торможение мотором совсем иное идет и ускорение совсем иное то есть нет вот этих таких резких вот этих тычков которые были как, как ступенька она чувствовалась так типа вот идет вам раз ну да совсем прямо вообще мега избавиться от этого нельзя особенно когда вы тормозите мотором потому что через какое-то время идет отключение подачи но ну, она просто отрубается и как бы такой ну не рвок а такой как бы ну, ну чуть интенсивнее торможение да да более комфортно нормально там но при этом как бы сейчас вот на данный момент э -э ну все вообще ровно, как бы, и торможение равнее, ну заметил. Вот, да, да, да. да вот, и ускорение да. ровное, то есть ничего ну, такого ну, не более, просто. скажем, предсказуемо скажем. Так да. Вот. Ну сейчас можно продемонстрировать, давайте чуть проедем и где-нибудь на. Я, к сожалению, камеру не могу нормально поднимать, у меня от зарядника работает камера, прям, потому что что-то я взял камеру по приезду из Сочи и она разрежена оказалась. Ну потому что в фильтрации идут некие э, э, дроссели и он немножко по-иному по начинает работать там из-за фильтров. На второй идем. По городу кордонов здесь навешали, просто тьму тьмущую. Ну, сейчас попробуем еще э, подальше чуть-чуть там э, покажем, как она будет ехать на той же второй, как у человека, но с отпущенной педалью газом, то есть, ну, ну, ну, разгоняемся, отпускаем на второй. Ну, ты, нет, просто холостом она должна катиться. Ну, грубо говоря, ну, чуть-чуть разогнались, отпустил газ и катишься. Она, холостой выходит да, да, да. и да до этого там были вот такие вот как в режимы шака начинался он такой вот как и шаг начинал в, колебания некие происходить потому что там регуляторы сходили с ума пропорционально интегральный там дифференциальные у него там получалось перерегулирование он сам себя начинал раскачивать сейчас же как бы этого вообще момента нету в принципе ну, здесь день за грузовиками потом камеру не поднять и просто на второй на. Ну, вторая и отпускай газ все, вот на холостых 2 вот отпущена педаль полностью вот вот, вот, она. Он, вот. вот мы едем то все ровно вообще Хорошо. Ну естественно тут момента не хватает она ну иди сами иди. понимаете да ну как бы дерганий этих то есть нету вообще нету даже как-то по-другому стал ты, блядь, управлять, то есть сцепление удерживаешь что ли, что-то ну, там что-то чувствуется такое выдачно или привыкать надо, блядь, или... Переп... да. <смех> так что, ну не знаю, все это вроде бы решили, сейчас вот испытаем, покатается человек, если что-то увидит еще, то расскажет. На втором режиме, здесь второй режим включается вот так вот кнопочкой, надо. Да. Это типа супер супербабка не по педали но ну, здесь тоже должно быть гладко, но не так гладко, как э, на Помногу, там, обычно Но ну, тоже должно быть нормально, но там я как бы, здесь торможение, вич мотором иное идет более интенсивное как ну, как оно, оно именно интенсивнее, но фильтры эти работают нормально подхват чувствуется. Подхват другой. О, да, вот. чувствуется, что торможение... Ну торможение да. другое, тут как типа спортивное, я там делал, чтобы э, движок тормозил именно более интенсивно, потому что ну, более агрессивная езда. Да здесь нормальный рельс. И налево потом. Так что э, все нормально. Здесь э, переключение почему по кнопке. Сделано Евро 2, второй датчик кислорода отключен. И по каналу второго датчика кислорода сделано переключение режимов между первым и вторым. То есть его можно на ходу просто менять. В стандартных версиях я у себя делаю чтобы по педали, потому что не надо вмешиваться в проводку. А тут как бы все сделано. Человек сам электрик, и поэтому сам себе сделал нормально. Ну и как бы евро-20 собирался уже да, переходить. Да, да. Поэтому сам бог велел сделать по кнопочке все <смех> да и причем то ну едешь ты нажал соответственно он как бы работать начинает нажато вот светится это супер бабка второй режим О, ну черт, типа нет. спорт еще раз нажал да обычный. вот и вот обычный включился ну, сейчас обратно включу как-то вот так в общем ладненько не забываем ходить под видео там ссылочки на драйв контакт ну соответственно колокольчики жмем смотрим другие видосики ну и Пишем комментарии. Всем пока и до новых встреч. Удачи.